Так, это что такая забежная чайка? она ну пошла отсюда! А сразу две! Мои ананасы тут перед только. А ну вон отсюда, не подходите даже близко к моим ананасам. Я потом, что по-вашему, буду кушать? Не так давно просочилась информация о том, что в интереснейшей игрушечке под названием Raft вышло совершенно новое обновление под названием Update 10. The First Chapter или Captor, или же глава под номером. Один. Это на самом деле очень большое обновление, которое вносит в игру сразу огромное количество нововведений. Какие, ребятки, нововведения, я вам расскажу в этой серии кратенько, чтобы было просто общее понимание. Ну и в связи с этим я делаю прохождение, ребятки, совершенно новое. Ну как новое, а, оно будет а, уже не с нуля, а именно с того места, где я в прошлый раз закончил. И это обновление, ребятки, вносит в себя а, сразу же несколько нововведений это будет огромнейший остров а, совершенно новая локация а, на которой нам придется незрядно попотеть и побродить, да, чтобы найти все а, нычки и все а, полезные предметы, которые нам попадутся потратив на это уйму времени а, в том числе на этом же острове нам предстоит встретиться с а, совершенно новым хищником, таким как медведь, до этого еще его ни разу не было и так также нам предстоит отобрать у Мишке мед, это да, как бы смешно не звучало, но так оно и будет, Мишка будет охранять мед, который нам пригодится, а для чего я вам расскажу чуть немножечко попозже, также ребятки будет большая яхта, она настолько большая, что по ней реально придется бродить в одного несколько дней и разгадывать все тайные секреты, которые на ней у нас спрятаны, Естественно, я думаю, что мы в нашем прохождении до нее обязательно дойдем и посмотрим Также, ребятки, помимо этого всего, будет еще большая нефтяная платформа Где-то в океане нам должна попасться, где мы тоже попытаемся ее исследовать И разгадать все ее тайные секреты Ну еще, ребятки, покажу вам... Несколько мелких изменений уже по факту в игре непосредственно, это будут такие изменения, как нам добавят новый дневник для записей, из новых, ребятки, существ будет добавлено еще, такое, будет добавлено существо такое, как луркер, это у нас что-то в виде крысы существо в виде крысы с огромными когтями с огромными зубами и немаленьких размеров я бы так сказал придется попотеть чтобы а, убить это существо также ребятки будут представлены несколько новых механизмов а точнее не механизмов а даже наверное каких-то устройств какого-то радио а, типа вот такие вот штуки значит это типа радиостанция а это какой-то счетчик а, скорее всего наверное координат, да, я так понимаю. Если так посмотреть, также, ребятки, будет из нововведения у нас штурвал, с помощью которого мы сможем управлять нашим платом. Я так понимаю, можем его, наверное, поворачивать на 360 градусов от центральной оси в любом, находясь мы в любом месте. Еще, ребятки, вместе с этим будет вот такой вот офигенный просто двигатель паровой представлен, но его нужно будет найти, скрафтить. И вот таким вот методом настроить С помощью труб мы сможем подать Куда нужно топливо да, И у нас при этом На нашем с вами плоту На нашем плоту будет тяга Которая будет не зависеть от силы ветра Я так понимаю и мы сможем двигать Наш плот в любое время Дня и ночи и не зависеть От воздушных Масс. Так значит следующее Нововведение, но это тоже ребятки туда же Это специальное устройство Которое будет осуществляться перегонку каких-либо в общем какой-то биогенератор который, ну или не знаю как это назвать какая-то станция био, да, которая будет перегонять какие-то органические органические предметы в топливо для нашего двигателя, который мы представили выше ниже, ребятки, указан вот такой вот вот такие вот медовые соты они скорее всего и будут являться основным источником пока что на данный момент топлива, которое мы будем использовать для нашего парового генератора. И, ребятки, чтобы расправляться с медведями и хищниками, нам еще где-то запрячут вот такое вот обалденное мачете. И мы сможем им попрактиковаться именно с хищником, Я думаю, оно будет как раз таки нам а, кстати Ну и множество мелких, ребятки, а, всяких нововведений Про которые можно почитать на официальном сайте Либо же а, в стиме, а, именно в официальной группе а, Игрушечки под названием Raft Вот это, ребят, кратенькая информация Из первых, как говорится, уст Может быть, даже не совсем из первых Но я, ребят, не мог пройти мимо этой новости Мне очень а, интересна история развития данной игрушечки Потому что я практически с самого начала в нее играл с самого начала, как она у нас появилась в сети... И в связи с этим, ребятки, делаю совершенно новое прохождение Точнее, продолжаю Начинаем мы, ребятки, с конечной точки Где мы закончили в прошлых моих сериях практически И будем, ребятки, все попутно исследовать Будем попутно, не знаю, получится Найдем что, все то, что нам здесь представили Ну что ж, давайте загружаемся И давайте, ребятки, погрузимся заново В этот увлекательный, открытый, неизведанный, таинственный мир ну а вы, ребят, пожалуйста, не забывайте ставить свои лайки, поддерживать братишку Скретча комментариями. Ну и смотрите, ребятки, смотрите, еще раз смотрите. Это для меня мотивация, чтобы пилить в дальнейшем видосы. Ну и, ребят, нужен ли вам рафт? Пишите мне об этом, непременно отвечу и на все Отреагирую. Ну а мы, ребятки, начинаем. Загружаемся. Как видите, режим у нас игры сложный. Я не ищу легких путей. Играю на самом хардкорном режиме. И давайте посмотрим, а докуда же получится у нас дойти в данной серии. Так, продолжаем. Ждут нас, ребятки, новые приключения. И мы, ребята, уже построили вот такой вот плот, на котором нам и предстоит в ближайшее время э, жить. Ну что ж, несколько акул сейчас охотятся за нами, как обычно. Не дают нам расслабиться, но мы, ребятки, не собираемся расслабляться, ведь у нас впереди очень много важных открытий и исследований нас ожидает. Поэтому ни в коем случае расслабляться нельзя. Ох ты, как много здесь лута-то у нас плывет, надо это все забирать. Да-да-да, немножко мы уже прокачались, у нас уже немножко другие совершенно инструменты. Как мы видим, у нас крючочек есть вот такой вот уже металлический. Так, самая главная наша задача, ребят, это искать бочки. А что тут у нас а, сушится? Сушится у нас кирпич. Я вот решил просушить кирпич, и, возможно, мне тогда получится его изучить. Пока что я не понял, как его изучать. Так, досочки все собираем, это все тоже забираем. Нам все сгодится в хозяйстве, да. А также у меня работают мои у ловушки, да, для разного а, рода лута. А, но нам также нужно и самим иногда действовать. Иначе нас акулы загрызут рано или поздно. Да, что это у нас произошло, ребятки? Сухой кирпич, отлично. Сухой кирпич я взял. Давайте попытаемся его изучить. Можно ли его изучить? Да, можно, друзья. До этого я не знал. И что у нас за... Можно, ребятки, плавильную сделать? Отлично. И у меня все эти ингредиенты есть. Можно каменную стрелу. Можно сделать стол. Большую трофейную доску. Так, что еще у нас есть? Средний трофей, Короче, а, так, ну я в принципе... И так вроде мог эти все штуки делать Просто я их не изучал Так, значит, плавильню изучаем И это все изучаем, ребятки, по максимуму На данный а, момент Так, бочечку-то я пропустил, а пока изучал не, до, не докину, наверное, уже не докину Нет, не достает Бочку пропустил, ну ладно Не критично, хотя каждая бочка У нас на вес золота Нельзя, ребятки, ни в коем случае пропускать Такие вещи, такое ощущение, как будто там что-то засветилось Да? Я, я спереди, ребятки Вижу огонек Такое ощущение, как будто. А, это просто у нас луна поднимается. Я думал, что-то я там все-таки сейчас увижу. Так, эти штуки можно так. Это что такая забежная чайка? А ну пошла отсюда, а сразу две. Мои анаса тут перед только. А ну гон отсюда. Не подходите даже близко к моим ананасам. Я потом, что по-вашему, буду кушать. И так, блин, тут перебиваюсь. Ем акуль, ем мясо. И то не всегда. Акули мясом питаюсь. Шикуем, друзья, потихонечку. Так. Надо бы поджарить его до конца. Так, так, так, а ну пошла вон отсюда. Вот с этими акулами постоянно проблемы. Они из, из ниоткуда вечно налетают. А сейчас, ребятки, они налетают, по-моему, по две штуки. Хотя вроде я уже... Ага, вот вторая, пожалуйста. Я помню, что их по две налетает. Помню, помню. Все хотят отведать моей плоти. Но я-то не хочу этого. Я не хочу вам просто так отдаваться. Я еще здесь посопротивляюсь немножечко. Так, досочка, досочка, досочка. Синги, говорите, меня сейчас а, вообще жесткий напряг, кстати, с досочками. Досочки мне очень сильно нужны. Так, кирпич мы изучили, остальные пускай лежат. Так, сухой кирпич. Так, сухие кирпичи мы берем. Акули, мясо у нас готово и поджарено. Так, надо бы перекусить. Это а что-то у меня голодуха прям уже долбит по-жесткому. По так, так, так. Ничего, а мы еще подержимся. Так, можно бы еще что-нибудь посадить? Пока водичкой, немножечко побалуемся. Так, так, так, это все можно собрать, забрать. Как-то мой плод э никак нужно развернут, и мои улавливающие штуки работают не <свистит> на максимально эффективную мощность, так сказать. Потому что реально они сейчас раз развернуты как-то странно. Я не знаю, как здесь поворачивать плод именно э -э в таком соотношении, чтобы он, у нас он э как-то более-менее подстраивался под направление течения. Вот именно в этом-то и проблема я, скорее, я думаю, что руль, который ввели в новом обновлении Да, в апдейте, в десятом The First Chapters а, Вот этот руль, он нам поможет просто С этой проблемой разобраться Так, рыбку что ли половить немножечко Ну, вроде с едой пока... А, нормально Ну, на самом деле, не все очень-то хорошо Так, ладно, плывем дальше Почему-то, ребятки, пугало не отгоняет вообще птиц как надо Я его здесь поставил прям рядом с грядками Но оно не всегда работает, как хотелось бы Все равно птицы приплывают И тырит у меня мои а, Мои вот эти вот посаж... насаждения Мои семена Так, что у нас здесь? Так, сюда надо водички налить да-да-да, не забываем, ребятки, пополняем запасы, запасы всегда у нас на исходе, особенно когда ты играешь на хардкорном уровне сложности. А братишка Скрэч сейчас играет на хардкорном уровне сложности специально для вас, чтобы было интереснее, друзья. Поэтому за такую годноту, пожалуйста, не пожалейте своего лайка, а братишке Скрэч будет приятно получить от вас такую поддержку. Братишка Скрэч обожает лайки, особенно когда ты в океане и совсем-совсем тебе грустно. А лайки помогут братишке и немножко поднять ему настроение и развеселиться. Поэтому, ребятки, не жалейте. Ладно, хватит петь про лайки. У нас, ребятки, выживание. У нас супер серьезное хардкорное выживание. Мы находимся все в открытом океане, а, ни, ни, ни капельки суши нигде не видно Так, иди отсюда, иди отсюда, давайте по очереди Сначала одна, потом другая, вместе, не надо, не атакуйте Так, так, так, так, срочно, срочно, срочно, опускаем, опускаем, опускаем Мне нужно эту акулу срочно забрать Не надо, чтобы она у нас просто так пропадала Так, вторая, вторая акула, тоже на ей Так, секундочку, секундочку, так Блин, да что ж успела, откусила Ну ладно, это мы починим так, я специально, ребят, видели, сейчас я ä, развернул свой ä, парус, чтобы мы смогли акулу, акулу вот эту подобрать Нам нужно акуль и мясо, не нужно, ребятки, ни в коем случае упускать этот момент, этот шанс Потому что такие шансы бывают... Блин, не, так, не совсем часто я упал, ребятки, опасно! Нельзя падать в воду, ребят, кто знаком с вселенной Рафта, в воду падать ни в коем случае нельзя, ведь нас сразу же сожрет эта акула. Ну что ж, ребятки, эта игра посвящена специально новому апдейту, новому обновлению под названием Update 10 The First Chapter, который вышел совсем недавно и... Который привносит, ребятки, в игру очень много. О, чайка, ребятки, сидит и яйца нам несет. Только, ребят, единственное, то, что не надо подходить к гнезду, когда у нас здесь чайка. Я вот думаю, надо бы куда-нибудь подальше, наверное, поставить это гнездо. Чтобы мы не спугнули нашу чайку лишний раз. Так, акулу мы, значит, забрали. Ну что ж, вот мы пережили еще одну ночь. Замечательно, настает утро. Я думаю, что вот это гнездо надо куда-нибудь на самый край поставить, чтобы у нас чайки здесь... Неслись охотнее Так, давайте сейчас его куда-нибудь уберем а, Тоже на самый край ставить, друзья Его не совсем а, выгодно Потому что на, на, самом, на самом На самом вообще краю Сколько слов я сказал на самом а У нас это гнездо просто-напросто Могут съесть акулы а ведь оно стоит ресурсов. Поэтому я его старался разместил куда-нибудь. Давайте вот сюда вот поставим. Да, пусть оно здесь стоит. Хотя все равно я буду бегать, да, никуда не денешься. Но пускай пока сейчас оно стоит именно здесь. А возвышенность бы какая-нибудь не помешала. Ну, да ладненько. Так, куда мы, интересно, плывем? По флажочку. Так, ага, секундочку. Давайте мы уберем уже это все дело. Иначе нас непонятно куда относят. И мы, ребятки, спереди видим большой остров. Я вижу, друзья, остров. А можно мы, интересно, веслом развернуть наш плод, как нужно, можем, нет, так сделать, похоже нельзя, у нас как-то не поворачивается, так, это забираем, все, ребятки, забираем, все нам сгодится в хозяйстве, особенно вот такие вот сочные большие бочечки, да, ребятки, я вижу остров большой у нас по пути, сейчас мы сделаем небольшой привал, нам бы к этому, тогда, когда мы подъедем к этому острову, завалить вот эту акулу, чтобы она нам не мешала, не будет вообще замечательно Так, э, ну и не забываем, надо расширять свой плод э, Нужно, так сказать, улучшать свои условия жизни на этом, э, В этом безумном-безумном э, мире Так, э, мне нужен якорь, наверное Якорь, скорее всего, пригодится Потому что мы сюда постараемся надолго Так, веревки-то у меня есть ведь? Веревки у меня должны быть Так, веревки у меня должны быть где-то... Э, где-то Куда я запихнул вообще? А? Вот у меня веревок, целая куча так, делаем мы, значит, разовый якорь. Отлично. И попытаемся сейчас мы причалить. Так, вот туда вот лучше причалить. Так, давайте выруливаем. Так, мне нужен флаг. Флаг мне поможет, куда нужно подрулить. Я хочу вот сюда вот причалить, чтобы... Так, здесь у нас, да, можно будет даже по это понырять. Там я вижу, у нас много чего интересного. Так, а я, ребятки, тем временем проголодался. Так, надо бы это как-то... Надо бы все это дело урегулировать срочно, иначе я буду сейчас от голода страдать. Я уже страдаю, ребятки, от голода, помогите мне с голода как бы не помереть. Так, отлично, а, скушал, значит, а, сейчас, ребятки, у нас на очереди акула, которую мы должны по-быстренькому уничтожить, иначе она нам будет мешать. Так, давай, так, а тут я что не наполнил? Да, чтобы, ребятки, чайка несла нам яйца, необходимо ее не тревожить, и вот это гнездо желательно поставить где-нибудь на каком-нибудь небольшом отшибе. Так, ну что, ждем акулу тогда, и как только она к нам придет, мы ее, значит, замочим, и надо бы уже перемещаться на остров. Давайте вот здесь где-нибудь сделаем. А, дырочку небольшую, вот так вот топориком, и сюда пустим якорь. Почему именно здесь? Да чтобы у нас просто-напросто этот якорь а, не сожрали, чтобы он стоял. Вот она, вот она, зараза, иди сюда, иди сюда, я тебя ж... Да блин, как быстро-то, а? Ты какая быстро. иди сюда, говорю. Какая резкая акула-то попалась. А ну иди сюда, говорю, я с тобой не закончил. Я с тобой не закончил, гадина. Сейчас мы, ребят, выйдем с ней в открытый бой. Я ее сейчас точно отомщу. Вот что-то как-то она меня прям вообще извлекла в этот раз. Иди сюда, зараза ты такая. Иди, говорю, сюда, куда ты от меня текаешь. Реально, блин, вот сейчас взяла в наглую, просто откусила мне кусок и смылась. Так, не надо, ребят, так далеко от плота отбегать. Потому что он может тоже уплыть. Так, ладненько. Это был специально отвлекающий маневр, чтобы чайки мои ананасы здесь потырили. Отлично, урожай соспел, поспел. А второе, значит, семечка у меня могут сожрать. Я пока это все дело оставлю. Просто оставлю, положу, потому что если сейчас я уйду исследовать остров, у меня здесь просто наглые чайки все могут скушать. Так, это... Так, вот уже начинается... А, вот сейчас вот пугало. Вот сейчас... А вот редко, кстати, на пугало отвлекаются они. Я не знаю почему, но пугало не всегда работает как надо. То есть то ли нужно больше таких пугал, чтобы чайки с большим шансом у меня улетали от меня, Да. То ли, я не знаю, друзья, что нужно. То ли постоянно нужно здесь караулить. Так, ну что ж, давайте, ребят, про это. пройдем на этот остров. Надо бы его исследовать. Также мне хотелось бы, наверное, с акулой поиграться. У меня есть приманка. Можно приманочкой приманить ее. Можно порыбачить. Пока мы, ребят, ждем акулу, не будем стоять просто так. Давайте порыбачим. Никогда в этой игре не надо просто так стоять. Небольшую рыбалочку устроим. А что, я люблю рыбалку. Братишка Скретч обожает это дело. Хоть она здесь и максимально простая, но не менее увлекательная. Да-да-да. В конце концов, то, что мы наловим, нас а, сможет потом а, спасти от голодной смерти. Так, я до сих пор якорь не отпустил, но это вижу не критично. Мы сейчас стоим тут в таком месте, а, где как раз течение а, нас просто-напросто наталкивает на этот остров. Мы единственное, отсюда можем, а, отсюда можем не внезапно уплыть только тогда, когда начнется... Сильная качка на волнах, то есть когда начнется мини-шторм, штиль какой-нибудь, да, и мы тогда точно сможем отсюда... Нас тогда, скорее всего, отсюда отбросит куда-нибудь в океан сразу, поэтому мы сбросим якорь, когда начнется качка. Пока, ребятки, ловим рыбу. Ага, вот она, акула. Это наш шанс. А ну иди сюда, пришло время. Все, отлично, побили мы эту акулу. Наконец-то, друзья, есть такое дело. Да, давно я уже хотел это сделать, давно. Портила она у меня здесь жизнь. Так, отлично. И сейчас мы очистим инвентарь. И я немножко поныряю. Надо бы покушать сразу же. И сейчас мы, ребят, пойдем нырять. Желательно, чтобы у нас все-таки, да, стояла наша лодочка здесь. Поэтому я сбрасываю э, якорь. Уже пора нырять. Просто акула, они э, быстро достаточно возвращаются. И чтобы мне хоть как-то сейчас... Так, ух ты. Железная руда, отлично. Железная руда нам нужна. Чтобы мне хоть как-то, ребятки, чем-то поживиться, я воспользуюсь случаем, потому что скоро акула придет. Так, так, так, плохо, что у меня нет никакого специального оборудования. Так, давайте мы по максимуму все-таки наберем кислорода. Все, ныряем. Да, плохо, ребят, что нет оборудования специально, но я думаю, в процессе мы все это найдем. Да, вот эти вот ресурсы нам пригодятся в любом случае и в больших количествах. Они лишним так. Вот это вот тоже водоросли собираем, да. Все это нам необходимо будет. А, так, и всякие, всякие. Так, да, вот тут на что такое? Это, это похоже, тоже железная руда. Да, да, кстати, тут многое на этом острове. Когда акула приплывет, мы пойдем исследовать верхушку острова. А сейчас, пока ее нет, надо, ребятки, исследовать дно. Так, отлично, кислород заканчивается, срочно нужно выплывать, как бы не потонуть. Есть такое дело, да. Ах ты, е-мое, акула! Иди отсюда, все, поплавали называется. Все, ребят, плывем обратно, потому что иначе она нас тут задолбит. Я бы, наверное, такой еще один гриль поставил, потому что иногда прям очень сильно нужно, чтобы был один в запасе. Давайте, наверное, сейчас мы так и сделаем. А, а, обычный гриль, а, нужна одна веревка. Давайте сделаем. Да, гриль нам никогда не помешает. Пускай стоит здесь рядышком. Я, я надеюсь, что сюда поместится. Да, как раз-таки место тут для него я прям-таки оставил. А, два гриля, два приснителя. Ну, я думаю, со временем мы перейдем на один на и один гриль. Нам только надо бы найти а, их, а, в, так сказать, лучшего качества и специальные нужны для них компоненты. Так. Пока половим рыбу, пока у нас нет акулы. Сейчас, как только акула прилетит, а я после ее прихода. Вот она, вот она, вот она акула. Иди отсюда. Так, блин, сейчас, похоже, копье сломает. Пять копье сломал, друзья. Черт побери. А изготовить новое я не могу. Не успел просто я изготовить новое. Ладно. а Все-таки у нас заканчиваются ресурсы. И давайте выдвигаемся на остров. Тут оказывается, перья, а яйца-то где? Да-да-да, друзья. Ну-ка, давайте я попробую изучу его. Можно, можно изучить перо и мы можем делать кисточку Замечательно Кисточка и плюс еще можно а, Изучить а, гамак Попо Позволяет спать ночью и лечить больных Друзей, перезапуск Но это типа кровати тоже, да, только гамак Замечательно, крутяк Так, значит убираем мы ингредиенты лишние, которые сейчас собрали Выходим, ребятки, на остров Выходим, нам надо бы Пока у нас скачки сильно нет Если как только начнется, я сразу же прибегу обратно Тут нас растут арбузики большие Да, семечек набрали, отлично Так, можно бы вот эти синие красители тоже взять Но это я в последний момент, сейчас нам надо нарубить дерево Вот они, деревья Замечательно, новый топорик, кстати, у меня Так, парим, вот замечательно Так, так, так, пробежимся, посмотрим Так, это все красители, они нам не особо важны, нужны а Нам важнее сейчас все-таки Да, древесины это первый основной Ингредиент, компонента, а все остальное Мы потом уже на обратном пути Когда будем отходить отсюда Мы уже это все дело соберем Ну что ж, ребятки, как вам рафт вообще, нравится или нет Смотреть видосы на моем канале по рафту Пожалуйста, пишите комментарии, оставляйте комментарии Братишка Скрэч прочитает, обязательно возьмет во внимание Этот момент, и возможно Рафт будет гораздо чаще выходить на моем канале А возможно нет, все это зависит от вас, ребятки Так, идем дальше, давайте посмотрим, что здесь наверху Можно подняться наверх Ну тут у нас черные цветки Критки нам не особо нужны. Давайте сходим туда. Я думаю, остров гораздо больше, а он какой-то, оказывается, небольшой. Да, у нас следующее утро, уже третий день мы, ребятки, выживаем, да, в этой серии. И снова, ребятки, в путь, в открытые пространства, в открытые просторы. Эту дырочку можно и залатать, чтобы она у нас не была, чтобы у нее случайно не провалились, да, на корм акулам. Да, она нас быстренько скушают, если так оно и будет. Так, куда мы плывем? Направление ветра в ту сторону. Это значит, что сейчас мы реально будем много собирать нашими ловушечками Вообще их, вообще, их по идее, надо поставить по периметру Мне как-то странно, они тут стоят Так, почему не уловили? Так, бочка Бочка проходит мимо Улавливающих штук все-таки у меня, ребят, недостаточно Надо будет, говорю, их по периметру поставить Так, гнездо, блин, я уже с голодухи помираю Картошку, что ли, заточить? Картошечку пока не буду затачивать Так, давайте-ка рыбку пока поедим И еще одну сразу же зажарим Также у меня, ребятки, уже об обезвоживание наступает Давайте восполним все свои запасы. Так. Так, так. Бочек мы там не пропускаем. Никаких нигде вроде бы нет. Так, ладно, улавливающие штуки работают. Все работает у нас. Можно самому также помогать. Ну что ж ты творишь, ущербная? Ты ему так всю голову проклюнешь. Успокойся. Успокойся, ты не, не на танцах, не на дискотеке. Ох ты, она ломать умеет пугало. Нифига себе, вы видели, что происходит? У нас, оказывается, ребятки, пугало имеет свойство ломаться. Я даже не знал, что оно так и есть. То есть, я так понимаю, со временем его могут скривать вообще напрочь просто, да? И оно у нас просто утратит свою актуальность. Вы видели, сейчас только что у него отлетела рука. Потом отлетит голова, наверное, и от него не останется в итоге ничего. Так, рыбка наша, рыбка, рыбка, рыбка нужна, есть хочу. Вот это, я понимаю, улов. Здесь, здесь, короче, много мы наловили, я смотрю возмещаем ущерб, так сказать, да, пополняем запасы, дерева много, вообще много всего набрали мы, так, это все собираем, доски, доски нам нужны очень сильно, на доски мы практически все вообще гробим здесь, доски нам нужны вообще во всем практически, чтобы мы здесь не делали, так, отлично, одна, блин, танцует на голове у моего пугала, а другая сидит довольно счастливая, улетела, испугалась, интересно, кстати, эти чайки несут вообще яйца или нет, или только от них перья, кстати, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я могу просто-напросто этого а, не знать. Ну и мы также можем сделать уже кисточку и покрасить наш плод а, во всякие разные а, цвета. И он станет гораздо красивее. Ну что ж, продолжаем, ребятки, а, развиваться. Играем в рафт. У нас... А у нас с вами просто длительный путь И мы играем, ребятки, с совершенно новым апдейтом Который вышел совсем а, недавно а, Первая глава, так он называется, да Наконец-таки после стольких лет релиза данной игрушечки, да, уже пошло, по-моему, полтора года, поправьте меня, если это не так, выпускает только-только первую главу, то есть у нас по появляется хоть какая-то история, и мы уже не просто так в открытом океане, а у нас есть определенная цель, что все-таки можно найти какие-то остатки человечества и что-то с этого поиметь хорошее И, кстати, ребят, переработали практически а, много всего Это и острова сами переработали И добавили, ребятки, вот такой вот дневничок Где мы теперь можем видеть а, какую-то информацию То есть я искатель приключений, плод мой дом Да, если плод сломается, почини Почини и про круг что-то там тоже. Вот у меня уже плод ломается. Я просто сейчас зачитался. <смех> Ни в коем случае нельзя, ребятки, сильно отвлекаться от, на такие вещи. Потому что акулы никогда не дремлют. Да, ребят, вот можем так посмотреть дневничок. Нам здесь а, вкратце будут рассказывать. Потому что мы найдем... А, если видишь перед собой бесконечность синему, значит смотришь невнимательно. Если у тебя есть нужные ресурсы, ты сможешь смастерить что угодно. Следи за ради сигналами. Если что-то издает сигнал, значит оно еще не утонуло. А, не ты первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. А мир попал на... Но остались истории. Собери как можно больше и ради бога остерегайся, акул. В принципе, это мое повседневное занятие. Так, иди-ка отсюда, ты меня пугало все так развалишь. А мне оно еще пригодится. Так, у нас остров. Давайте подплывем куда-нибудь вот сюда, вот прям-таки. И попробуем здесь порыться. Может быть, что-нибудь мы здесь путнего-то путнего и найдем на этом острове. Так, нельзя прыгать в воду, а то у нас значит сцапают. Так, у нас мясо заканчивается, акулья. И мы сейчас находимся испытываем небольшие затруднения, ребятки, в провизии. Главное, чтобы нам плод сильно не повернуло. Потому что у меня плод сейчас так хорошо стоит, и мне бы не хотелось, чтобы его разворачивало как-то по-другому. А вот эти, кстати, препятствия, которые на нашем пути возникают, они разворачивают наш плод под другим немножечко углом. Так, несутся у нас здесь птички, замечательно. А перышки мы складируем. Они нам пригодятся. Так, ну что, немножко увеличим плод тогда. А, какие у меня, а, как у меня он сейчас разрастается. Это влево-вправо, в эту сторону я его нарастил. В эту сторону давайте мы его немножечко продлим. А, есть для этого ресурсы. А, пока что у меня... И давайте этим воспользуемся. Так, здесь нельзя, потому что ясно почему. А пока мы просто расширяемся, ребятки. Плод я свой увеличиваю в размерах. А, все равно это будет, ребятки, плюсом большим. Так, ну и акула у нас только что была, поэтому можно смело идти на остров. Так, а эти, интересные деревья можно рубить? А, нет, это у нас вроде как даже не деревья, а просто, а просто специальные, ребятки, помостки, по которым мы можем удобно подняться на наш с вами Остров. Так, ну что ж, вот эти деревья мы тогда забираем и можно, наверное, выплывать. Хотя сейчас надо бы акулу изничтожить и можно даже пособирать какие-нибудь полезные ингредиенты с земли. Ух ты, арбузики. Пока, ребят, собираем арбузики, всякие разные, да, полезные секундочку, еще мы не весь остров исследовали, надо бы нам его по максимуму обойти, я бы лучше начал сразу сверху, с самой верхней точки что там у нас есть наверху вообще есть ли что-то здесь наверху, нет друзья, это просто у нас такая скала и ничего здесь больше нет, осталось два дерева, сейчас мы их тоже заберем но это остров из разряда обычных самых на нем, как вы видите ничего особо серьезного мы не видим кокосы, доски и в принципе и все да, и можно уже, мне кажется, спускаться. Так, ну что ж, акулу мы задолбили. Надо срочно ее обобрать, пока она не исчезла. И срочно надо сейчас быстренько сплавать. Потому что пока у нас акула... Пока мы только акулу убили. Надо вообще было сразу же плыть, как только мы акулу убили. Сразу же плыть и исследовать. Так, для этого мы сейчас пока вот подготов... Я пока, ребят, готовлюсь. Меня точно сейчас другая акула уже приплывет. И сделает свое дело. Просто приплывет и будет мне опять мешать. Так, сейчас я, ребят, все очищу. А, мясо, значит, на, на поджарку поставим мы. Этот кусочек мы забираем, нас съедаем, да. Так, блин, надо было сразу же заправить мне. Ах ты ж, е-мое, сколько действий-то в одного, ребятки, сложновато. Так, так здесь жарится у нас. Здесь, кстати, можно уже взять. Так, я сейчас, похоже, не то что-то выпил, Да. Я, похоже, сейчас выпил соленую воду. Так, ладно, пока у нас все это прожаривается, мы пока сплаваем. Давайте пока, ребят, поныряем немножко, потому что нам нужны все ингредиенты, которые здесь есть у нас на дне. Пока нет, собственно говоря, акулы. Но я думаю, скоро уже приплывет, потому что я слишком долго здесь занимался не теми делами. Я думаю, что сейчас скоро уже замена-то приплывет. Так, ракушка, отлично. Песочек. Все нужно, ребятки, все сгодится. В том числе и вот эти вот слитки. У меня, кстати, ребят, есть возможность сейчас сделать печку. Так, куда это я заплыл? Надо выплывать отсюда. Есть, ребят, возможность сделать печь плавильную. И я думаю, надо будет сейчас этим воспользоваться. Так, пока акулы вроде я не вижу. Так, секундочку, давайте. Здесь у нас очень много, кстати, как вы видите, всяких ресурсов. Типа вот меди. Да, надо, ребятки, делать печку. И можно будет вот эти ресурсы все переплавлять в ней. Соответственно, получая какие-то более качественные компоненты. Сейчас, ребят, вот в этот раз сплаваем, и я точно сделаю печку. Так, все, забираем. Так, да, с этим крюком, кстати, гораздо быстрее. Вот там я еще пещеру не исследовал. Кислород, кислород заканчивается. А так, акулы... Там акула, что ли, была? Нет, это не акула, мне показалось. Так, ребят, я, я успею, я успею сплавать в эту пещеру. Акула, хотя, если захочет, она и здесь меня достанет. Так, вот эту медь мы собираем, она нам пригодится. Какую-нибудь электронику точно пойдет. Так, Отлично. Что у нас еще? И здесь еще остался песочек Все, я думаю, сейчас акула приплывет уже Потому что мы а, Достаточно давно уже Акулу уничтожили Я думаю, что сейчас ждем гостей Так, вовремя я ушел, нет? Даже, не остался, даже остался, ребятки, не тронутым Не покоцанным Так, ну что, а, здесь мы все забрали С этого острова, если только сейчас по цветочкам пробежаться еще Сейчас, наверное, я так и сделаю Так, это все Мы, значит, сюда складируем Сейчас, ребята, я еще раз пробегусь все-таки по этому острову, а, мы соберем все оставшееся, что там есть, так, это тоже сюда, а именно там цветочки все подберем, так, у меня что, дров что ли нету, дрова закончились, дрова, дрова, дровишки, подкладываем быстро, так, водичка накопилась, так, а здесь почему нет? Ладно, все, короче, сейчас отчаливаем, друзья. И обязательно продолжим стопудово в следующей серии. Вот такое вот у нас, ребятки, нелегкое выживание э, в игрушечке под названием Raft. Причем нас. Э, мы играем, ребят, с самым последним новым обновлением. Э, все то, что я говорил в начале. Все это мы со временем увидим. Но, ребят, нужна ваша поддержка. Давайте доберем на эту серию хотя бы 250 просмотров и 50 лайков. И я буду дальше продолжать прохождение в игрушечки под названием Raft. И буду радовать вас новыми удивительными вещами, которые